Приветствую своих подписчиков! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака вот буквально 1 апреля мы провели четырех часовую встречу без перерыва на которой я дала детальный прогноз на апрель для каждого знака зодиака а также еще и детально по году рождения и бонусом был прогноз на год Притом не просто прогноз а с рекомендациями каждый кто присутствовал получил не просто прогноз событий а еще и как нейтрализовать негативные события и еще самое приятное как Усилить желаемые. Также был дан а, подробный вибрационный фэн-шуй, как я это назвала, а, где в деталях я рассказала, какие стороны света вредны, почему. Как устранить опасное влияние, а также какие стороны и для какой сферы, можно, сферы жизни можно использовать и, конечно, секреты того, как это все усилить. Четыре часа теории. Мы даже не успели разобрать вибрационные активации. Это определенные действия, которые активируют вибрации человека, земли, соединяют их вместе и все это направляется на исполнение ваших желаний. А это дополнение я дам в письменной форме. А в ежедневных, в еженедельных, точнее, прогнозах по понедельникам, конечно, вы не услышите этих детальных секретов, которые помогут буквально каждому человеку сделать жизнь еще более счастливее. Поэтому... Мы оставляем возможность приобрести запись встречи. К нам уже обратились люди, которые кто-то не увидел письмо, кто-то не знал об этом, кто-то только узнал обо мне и о том, что есть еженедельные прогнозы, кто-то рекомендовал своим друзьям, дал информацию, что была такая полезная встреча, и нам написали люди с просьбой дать запись встречи, поэтому мы эту возможность даем всем». А ссылка находится под этим видео на нашем канале в youtube а уже 5 мая я вас приглашаю на живую онлайн встречу где вы не просто сможете сами услышать все секреты которые будут даны а также еще и задать свои вопросы поэтому 5 мая состоится следующая встреча ежемесячного прогноза и рекомендаций на месяц для каждого знака зодиака а также для каждого года по рождению и еще много много-много секретов, о которых я сказала. Ну что, а теперь еженедельный прогноз а, для Овна. Вся эта неделя для Овна складывается достаточно удачно. В начале недели будет благоприятное время для развития партнерских отношений а, в союзе. А, спорные вопросы будут находить компромиссные решения, при том достаточно легко. Хорошо а, появиться бы на публике вам, при том вместе с партнером. Если будут приглашать, обязательно идите. Успешно также разрешаться юридические вопросы. Также а, это удачное время для оформления документов и, а, ну, в принципе, любых документов а, в официальных инстанциях. Например, если подошло время, а, то там, я не знаю, ну, можно получать паспорт или заменять его, в том числе и за гранд паспорт можно получать. А, также а, семейные пары, оказавшиеся в эти дни в туристической поездке, очень хорошо проведут время и узнают много нового, хорошего друг о друге. Во второй половине недели у вас могут быть а, перемены на работе и в карьере. Вас могут переместить с одной должности на другую с повышением. Также это отличное время для пересмотра своих прежних целей, отказа от того, что уже устарело и перестало быть необходимым. После такой корректировки ваша цель должна стать более реальной и более досягаемой. А теперь подробнее об отношениях. Влюбленным овнам на этой неделе стоит позаботиться о нуждах партнера не на словах, а на деле. Самое время подумать о подарке или другом конкретном практическом жесте, наглядно подтверждающем ваши чувства и намерения. Наиболее конфликтный период – это выходные. Скорее всего, любимый человек будет настроен мирно, а возмутителем спокойствия рискуете оказаться именно вы. Если отношения висят на волоске, как говорится, то в это время лучше контролировать проявление своего темперамента и избегать чрезмерного доминирования. А вообще запланируйте отпуск, а запланируйте отдых на выходные. Пойдите в театр, поезжайте на шашлыки, благо погода уже налаживается. И это время будет вам а, с пользой проведено, и оно потом еще не раз окликнется вам. А теперь, что касается карьеры и финансов. У Овнов на этой неделе могут осложниться отношения с начальством. Важно, к вам начнут предъявлять более строгие требования с точки зрения, пожалуй, соблюдения дисциплины и сроков выполнения работы. И это может заставить вас напрягаться, однако... Диктат начальства придется принимать к исполнению, несмотря на ваше желание что-либо менять в своем подходе к работе. К концу недели могут вырасти ваши доходы. Также это отличное время для покупки вашей вещей каких-то для длительного пользования, то, чем вы будете пользоваться долгое время. Ну вот такой прогноз на эту неделю, я напоминаю, что вы можете приобрести прогноз на месяц, также вы можете заказать индивидуальный прогноз на неделю, подобный этому, где я на каждый день дам вам детальные рекомендации, общие тенденции дня, отношения и финансы. А также вы можете заказать индивидуальный прогноз на месяц, где вы получите описание каждого дня с рекомендациями и Благодарность за то, что мы для вас делаем. Мы принимаем лайки, репосты и комментарии. Пишите, не ленитесь. И мы с еще с большим удовольствием будем вам записывать разные интересные прогнозы. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова. И, конечно же, самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Овна. Обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч.